Здравствуйте дорогие друзья, мы начинаем интересный разговор о том, что в современном мире очень много больных людей. Я врач по натуральной терапии, вот бывший врач Советского Союза с 12-летним стажем. Здесь я работаю как врач-натуропат, как диетолог и психотерапевт. Уже Многие годы. И хотел вам просветить по отношению того, что одна горячая грелка, поставленная на печень, вот сюда, выше ребер, заменяет все лекарства мира. И это очень просто и понятно. Потому что у нас все время все болезни связаны с печенью с желчным пузырем. Он находится под печенью, прямо под ребром и там имеется связь с поджелудочной железой и с желчным пузырем и печень вот. это как бы если какое-то звено ослаблено или неправильно работает вот эти три звена все начинают э, работать с перебором для того чтобы восстановить нужно очистить печень и лучше всего очищается печень как ни странно горячей резиновой грелки если вы хотите еще усилить для того, чтобы прочистить желчные протоки, то у нас есть называется в Америке эпсонсал. Вот эта эпсонсал, она прекрасно очищает толстый и тонкий кишечник. И вы когда ставите горя... э... горячую грелку, получается как бы зондирование слепое. И выделяется большое количество желчных, желчных кислот вот, и токсичной желчи темный, которая отравляет кровь каждую минуту, каждую секунду. Таким образом, горячая грилка вам сделает революцию в вашем здоровье. Вы будете чувствовать себя всегда лучше и лучше и лучше. Какой-то болезнь вы не болели, не имеет значения. Поэтому так же, как вы умываете лицо, руки, обогревайте вещи хотя бы 30-40 минут каждый день, если есть возможность. Удачи вам и счастья.